Если вы обратите внимание на Коран и на учения пророка Мухаммада -салям, то обнаружите нечто очень интересное. К примеру, в Суре Аль-Бакара в 155-м аяте Аллах раскрывает следующее. «То, что мы читали множество раз, но очень и очень удивительно то, что несмотря на то, что данный аят был неспослан по конкретному случаю, и несмотря на то, что мы знаем, что он был неспослан много-много лет тому назад, он все же применим для всех и каждого, и во все времена и до самого конца света. Позвольте мне прочитать этот аят и перевести его для нас, чтобы обратить внимание на его смысл. Аллах Свят на Велик говорит. Удивительный аят, в котором Аллах говорит Мы непременно испытаем вас Испытаем чем? До того, как я упомяну о том, что говорит Аллах далее Обратите внимание на каждую категорию Но несмотря на то, что Он не спаслал этот аят к конкретному случаю Аллах говорит, примерный смысл Мы непременно испытаем вас Незначительным страхом Каждый испытывает чувство страха, некоторые больше других. Поэтому Аллах говорит, мы непременно испытаем вас незначительным страхом и чувством голода. В мире очень много голодающих, и все по разным причинам. Некоторые из-за карантина, из-за того, что в заперти, некоторые пребывают в изоляции, а для некоторых, возможно, недоступны продукты. Некоторые из-за того, что не могут поесть, так как нет никого, кто бы о них позаботился. До да смелости виться Аллах над нами. Аллах начинает словами, мы испытаем вас незначительным страхом, чувством голода и потерей имущества. Многие люди остались без работы, доходы людей сократились, многие из нас так или иначе столкнулись с финансовыми проблемами. Не волнуйтесь, мои братья и сестры, это испытание от Аллаха. Мы преодолеем все это, и Аллах говорит нам как преодолеть все это. Это удивительно. Итак, если вы посмотрите, Аллах говорит, мы испытаем вас незначительным страхом, чувством голода, потерей имущества, а также потерей близких людей. Люди вокруг вас могут умирать, вы можете потерять близких вам людей. Аллах говорит, не волнуйтесь, принимайте это легко, причисто Аллах. Аллах говорит, что вы непременно расстанетесь с близкими вам людьми. И даже при обычных обстоятельствах мы теряем близких людей. А когда же это доходит до ситуации такого рода, да, это страшно, да, это потеря. Да, это чувство неопределенности и чувство волнения. Поэтому Аллах Свят Он Велик говорит, «Мы испытаем вас незначительным страхом, чувством голода, потерей имущества, а также потерей близких людей и потерей плодов». Взгляните на фермерство и фермеров, да облегчит Аллах их участь. Взгляните на продуктовые полки магазинов во многих странах. Некоторые из вас счастливчики, у вас все еще много чего доступно, но в других странах много чего уже не хватает. И эта паника является тем, чем Аллах, Свят Он и Велик, испытывает всех нас до различных степеней. Итак, вы думаете, это конец аяты? Нет. Послушайте, что говорит Аллах в продолжении аяты. «Мы испытаем вас незначительным страхом, чувством голода, потери имущества, а также потерей близких людей и плодов, но…» «Обрадуй же терпеливых!» Что это за категория людей? Аллах описывает их в следующем 156 аяте. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: Инна лиллахива инна илляхи Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся.